Итак, всем привет снова из РЕМШ, я Алексей Саватеев, если вдруг кто на этом канале не знает об этом, я в Майкопе, я разбираю задания седьмого класса минувшего математического праздника. Ну не все, а те, которые мне очень понравились. Первая задача мне очень нравится, прямо очень. Так, с этой таской надо быть аккуратным, все надо возвращать на свое место. В РЕБУСе я, Е, я ем змея. О-о-о-о, я ем змея. <coughs> Равно 2020. О, -о, О, как. Прикол. Замените каждую букву в, любой, в левой части равенства цифрой или знаком арифметического действия. Одинаково-одинаково. разные по-разному, в том числе и знак. Если одинаковые буквы, то должен быть одинаковые. Так, чтобы получилось верное равенство. Пояснений не требуется. Но дело в том, понимаете, вот как научиться решать такие задачи, да? Ну что, я сейчас напишу ответ, Никакого смысла в этом нет, там тоже есть ответ. Давайте я вам объясню, вот, наверное, самое интересное и важное в этом выпуске. Как я бы их решал, вот, если бы я был семиклассник. Я бы увидел такую задачу, чтобы я первое заметил, да, чтобы я вам объяснил, как я пришел бы к этому ответу. Конечно, я бы ее решил, это не очень сложная задача, очевидно. О, следующая, кстати, будет повторять вторую задачу из шестого класса, так что ее разбирать не надо. Вот, так вот, как бы я размышлял. Но ну, вот, у меня написан э, палиндром, то есть у меня написано выражение, которое одинаково выглядит. А... Тут очень много совпадающих цифр. И там много совпадающих цифр, да, в 2020. А какие альтернативные действия вообще бывают? Плюс, минус, умножить и разделить. Если я буду использовать минус, то мне придется какие-то скобки, наверное, ставить или не ставить. Но если как бы, ну вот из чего, что я могу из, ну как бы, заминусить? Ну вот как, если я буду использовать минус? Вот если я здесь минус поставлю, то у меня тризначные числа вычитаются, да, ну как бы не достану до 2020. Если я здесь поставлю, здесь еще раз надо будет его ставить. Ну, конечно, может быть там какая-то еще, -то. ясно, что это не, не, ну как бы, ну это ясно, что не, по, не подходит, но вот как бы минусовать и делить не получится, слишком мало, тут э, слишком мало реально букв, чтобы минусовать и делить. По той же причине плюс не подойдет, потому что если он здесь мы не достанем до 2020, два трех значит, числа в сумме 2020 не дадут. А если я поставлю его здесь, мне придется еще раз его ставить, и опять маловато. Цифра плюс трехзначное число плюс цифра, да? Или там двузначное плюс однозначное плюс двузначное. Ничего не выходит, должно быть умножение. Но вот, когда не крути, ясно, что здесь есть умножение. Хорошо, теперь если я поставлю здесь умножение. Фигушки, понятно, да? Что трехзначное на трехзначное будет заведомо больше, чем 2020. Либо здесь будет еще два умножения, но тогда получится. То есть каждое следующее умножение дублируется. А значит, если я поставлю еще одно умножение, будет три умножения, будут четыре цифры в произведении, опять 4 цифры. Но 4 цифры в произведении 2020 не дадут. О, а почему не дадут? А вот это уже вопрос творческий. Давайте прежде всего разложим его на множители и поймем, дадут или не дадут. Ну, каждый из нас 31 декабря, у нас такая добрая традиция, да, из фильма, из фильма с легким паром, каждый год мы 31 декабря ходим в баре. А я каждый год 31 декабря раскладываю следующий год на множестве. Поэтому я отлично знаю, как выглядит это разложение. Дважды, дважды, пять и стоят. И видно, что у нас тут три только цифры, а четвертое это уже число. И поэтому не получится, трех знаков умножения здесь не должно быть. А, ну а значит так, как бы остается только что их, ну, их ровно два. То есть если какой-то знак умножения, а, да, ясно, что какой-то знак Операция есть, иначе значит пятизначное число. То есть, соответственно, знак умножения это либо m, либо e, либо... Все, больше нет вариантов. Я не могу быть. Умножать мы не можем вначале, начале. Да? Значит, это либо двузначное умножить на однозначное умножить на двузначное. Не получится, потому что есть делительство 1. Значит, соответственно, не получится у нас. Так, нельзя разложить по-другому Основная теорию арифметики. Поэтому мы точно знаем, где есть умножение. Оно обязательно в e. Но теперь уже, как бы, теперь уже, наверное, восстановить несложно. Две цифры одинаковые это только дважды два. Других вариантов здесь нет. Ну а трехзначное число это 5 и 101, то есть 505. И задача решена. И кажется, мы заодно доказали, что это единственный вариант. В общем-то, да. Ну там, помахали руками с минусами и разделить, я думаю, что это можно довести до строгого доказательства. Вариант ровно один. Как мне кажется. Вот так, что он ровно один. Отлично, дальше поехали. Это отличная задача, мне она очень понравилась. Следующая задача про яблоки. Ну, третья, вторую пропускаем, потому что она совпадает с той, которая в шестом классе. А следующая задача, это задача про яблоки. Давайте я ее притормаживаю немножко. Сейчас, сейчас, сейчас. Все. Сформулирую. На столе лежат шесть яблок. Не обязательно одинакового веса. Таня разложила их по три на две чаши весов, и весы остались в равновесии. Занесем этот факт в аналы. Сумма каких-то трех чисел равна сумме оставшихся трех чисел, ну это веса яблок. А Саша разложил те же яблоки по-другому, два яблока на одну чашку и четыре на другую. И весы опять остались в равновесии. О! О! Вот это прикол! И что же хотят? Докажите, что можно положить на одну чашку весов одно яблоко, а на другую друг, — два! Так что весы останутся в равновесии. Блин. Сказал, что люблю. Сам я, на самом деле, не очень люблю такие задачи, по-честному. Но давайте я попробую решить. Ну, если не решу, опозорюсь. Я не буду читать решение, я просто попробую решить сам. Значит, итак, э, значит, что происходит, да, ну, ну да, мы, мы понимаем, что э, мы хотим доказать, что мы на самом деле хотим доказать. Уже ясно из этой картинки, что одно яблоко переложили сюда, два отсюда туда. И поэтому как бы это вот одно и, и компенсирует два оттуда. Но это же надо доказать, да, что не произошло как-то по-другому. Ну давайте эти обозначим э, 1, 2, 3 там, например, да. А эти 4, 5, 6. Вот. Значит, теперь посмотрим. Вот здесь может ли вся группа лежать целиком? Нет, потому что она половина, если еще надоложить, уже, уже будет перетягивать вниз. Также понятно, что здесь не лежат две из группы. Вот, вот, вот, кстати, очевидно, сразу. Здесь не могут лежать две из группы, иначе они сразу уедут вверх. А это самое утверждение, кстати. Это одинаковое утверждение. Значит, на самом деле, группы перемешаны. То есть, а, ну, то есть, грубо говоря, вот здесь точно лежит первая и четвертая. Ну, неважно, как бы, как пере их переименовать, да? А здесь, соответственно, второе, третье, пятое и шестое. А, то есть здесь есть два яблока из одной группы, а там, соответственно, два из этой два из этой. Ну и все. А, ну и все. Это означает, что а, третья, а, первая и четвертая, да, то есть третье яблоко а, и не все. Сейчас первая и четвертая, а там третье, второе, третье, пятое, шестое. То есть. Сейчас, значит, вот раз и вот два. Они здесь. А те здесь. Так, и мы хотим доказать, что. А, нет, ну, ну да, да, да, да, да, да. Все, это значит, что я отсюда забрал второе, третье, отсюда четвертое. Реально, при переходе отсюда туда. Ну и все, значит, второе, третье равно четвертому. Потому что раз было равновесие и стало равновесие, а я заменил здесь четвертое на второе, третье, то все. Все доказано. По-моему, все правильно. Вроде правильно. Ну тогда очень просто получается. Ну ладно, можно просто. Так, Геома. Геому. Геому я, пожалуй, пропущу. А, ну давайте я сейчас остановлю и в следующем я супер расскажу и, может быть, расскажу Геому. Сейчас я попробую в него врубиться. А вот супер задача это, про, это Маркелова, Юра. Вот. Короче, сейчас ждите продолжения.